Привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина Не обращайте внимания на мой такой некрасивый голос, потому что я заболела Вот, предупредила вас сразу И теперь у нас сегодня видео, как заработать много пуговиц, не прикасаясь к телефону. Будет тот же самый принцип, что из конкурсов мод Меня там просила одна девочка снять про конкурс мод ну что убрали люди, то я сняла, так что собственно простите. Под видео бага с багом я высказала все в комментариях. Это чисто мое мнение, моя точка зрения. Это наполовину баг, наполовину. Вот. Так что можете считать, что это баг, это не баг, вам, вам вообще считать. Что это такое? Вот и я думаю, что это баг. Потому что, ну блин, ты вот пришел, тебе один раз задание дали, ты выполнил и все, теперь тебе послали, придешь завтра. А тут ты можешь хоть целыми днями так вот стоять, вот и все вот это делать. И ты заработаешь на значок, предупреждаю сразу, я не покупала никакие донаты, чтобы быстрее на него заработать. Поэтому, что я сейчас сказала, покажу без доната. Как и потому что у некоторых нет возможности э, задонатить. Ну и перед тем как мы начнем, поставь лайк, подпишись на канал и мы начинаем. Итак, нам нужна вот эта локация. Ее название не будет. Это пусть просто будет затерянный лук. Типа я тут где-нибудь ставлю картинку локации озера там какое-то и просто заменю название на на озеро а на этом затерянный лук нам нужен вообще любой автокликер где-то будет он тут вы можете его по картинке в принципе найти и сейчас я его включу и к вам так, верну. я решил показать как включить этот автокликер добро пожаловать нажимаем на кнопочку начать вот, и нас перекидывают на строки автоматический кликер. И мы нажимаем его Включить. Вот, и использовать автоматический кликер. Угу. Нажимаем ОК. И все. И теперь возвращаемся обратно. На... Вот. И нам нужен начало многокольцевой режим. Тут рассказывается инструкция. Вот, вот это вот все, вот инструкция, но нам не надо. Итак, много кольцевой режим, еще раз нажимаем и возвращаемся непосредственно. Так, подходим к улью, покупаем все особенно за 40 авакоинс. И виллы вот эту штучку, вот, тыкаем на плюсик, на улей направляем. Потом... Мы вот это все тыкаем, да, и потом кнопочку 2 на вот пчелиные улей. Итак, все, вот это все собирается дело. Воля! У нас какое-то маточное, жидкое молоко какое-то, не суть важно. Итак, тыкаем на кнопочку взять, это уже третье. Каждый попадается. Вот. Вот. Инвентарь заполнен. А, теперь. Тут уже придется самим. Пока инвентарь не заполнится. Конечно же. Это небольшой недочетик. Но все таки. Это лучше чем просто вот так вот тыкать. Теперь. Вот это все продаем. У меня уже полторы тысячи. Вот этих вот. Штучек. Ну почти, можно считать так Но на этом, собственно так, Я надеюсь, вам это видео было реально полезным и информативным Чтобы убрать этот кликер Вам нужно тыку тыкнуть на стрелочку самую нижнюю И потом это у вас свернется И вы нажимаете на крестик И все, у вас этот кликер убрался Вы довольны и ходите со значком И чтобы получить, внимание, два значка Уровень 1 и 2. Уровень 1 стоит 6220 вроде пуговиц. А внимание, сейчас, внимание. Второй уровень стоит 31 тысячу пуговиц. Здесь без доната, мне кажется, вообще никак не обойтись. Но это кому надо, тот купит донат. Кому надо, это и одного уровня хватит. А точнее первого ну и на этом, собственно, все еще раз прошу прощения за мой некрасивый голос. Я уже опять-таки повторюсь, я заболела. Ну и на этом, собственно, все. Всем удачи и пока-пока.